Всем привет! Сегодня у нас с вами обзор новой экшен-камеры Get Up G3. Она только появилась на рынке. Кто ты? И сейчас мы ее протестируем и сравним а, с другой самой, ну можно сказать, популярной камерой. Это Hero 4 от э, фирмы GoPro. Ну что, поехали? Итак, сейчас вы видите изображение на мою основную камеру и две экшен камеры Это Hero 4 от фирмы GoPro и Github G3 Duo. Камеры по размеру, в принципе, идентичны. По углу обзора, что касается Github, то здесь, вот именно в G3, Угол обзора 170 градусов и он не изменяется, то есть вот он единственное фокусное расстояние и единственный угол обзора. В Hero 4 там есть три варианта, да, то есть три варианта угла, то есть выбрать можно. Здесь вот только один угол обзора, но вот по картинке вы сами можете увидеть, что здесь картинка более такая четкая, более резкая. Вот, что ну, немаловажно при дальнейшей обработке и монтаже. Ну а также видны больше, больше деталей, э, лучше детализация, картинка насыщеннее, резкая, очень четкая. А сейчас записываю звук, вот я сейчас говорю, это у нас звук с гитапа, вот, а сейчас вы слышите звук, на, который пишется на Hero 4. Ну, я не знаю, вот вам сравнивать, сравните сами. Вот они у меня установлены, две на штативах. Также хочу заметить, что в GitHub сразу же встроено отверстие под штатив. То есть вы сразу же можете в камеру вкручивать на головку штатива. В Hero 4 такого отверстия нет. Нужно сначала установить переходник. Этот переходник навернуть на головку штатива. Значит, вот они обе камеры, да, то есть по размеру они... По длине просто идентичные. По высоте они также идентичные. Единственное, гитап чуть-чуть толще. Ну, может, на миллиметров 5, не больше. На GoPro у нас чувствуется немножечко такой прорезиненный пластик. То на гитапе, ну, пластик дешевенький. Но я вам хочу сказать что стоимость, стоимость, она вас очень сильно удивит. И когда вы посмотрите цену на GitHub, и она будет в три раза дешевле, а то и в пять раз дешевле новой GoPro 6, вот, которую все сейчас будут активно покупать. 5 таких камер вместо одной GoPro 6. Вот, вы можете себе студию просто обвеш, обвешать такими камерами, то есть с разных с разных углов. Вот. Качество, в принципе, очень достойное. Вот. Но единственное, что, да, как бы GoPro 6 обязательно, ну, то есть она может использоваться уже как и пятая GoProшка без бокса. Здесь, да, здесь вот воды и крепить на всякие экшен штуки только через вот такой вот бокс, пластиковый бокс. Он прикольно застегивается, вот, на него идут... Сразу же в комплекте, в комплекте э, большая коробка, жирная комплектация, в отличие от нынешних GoProшек, на которые нужно покупать дополнительно все аксессуары. Здесь аксессуары идут прям в комплекте поставки. Ну, кабель для зарядки, вот, бокс, вот этот водонепроницаемый, а также там, вон, сколько крепежей на руль велосипеда, э, потом на шлем крепление также идет вот защита для объектива чтобы он не царапался в кармане вот ну конечно не без минусов вы не получаете ну, таких там материалов программного обеспечения и поддержки поскольку сейчас мы перейдем к обзору меню вот значит минус сразу же который бросается в глаза да это если у вас камера в боксе, да, то есть камера находится в защитном чехле, вы, в принципе, никак, особо настроек никаких, кроме как поменять на фото режим и на режим просмотра, вы ничего не сможете сделать, ну, включить-выключить запись. То есть вам в любом случае придется из этого бокса камеру доставать. Тут, значит, меню высвечивается следующим, то есть вот видите, видео, съемка, вот он у меня установлен фото и плейбэк это просмотр отснятого материала. Значит, здесь мы видим с двух сторон настройки. То есть сейчас мы видим, что у нас выбрано фото. Вот еще раз мы нажимаем, убирается, так вот появляется. Вот здесь общие настройки, настройки ротации. Настройка быстрой записи. GPS это отдельная функция. То есть, к данной камере подключается GPS-модуль, который мы с вами скоро протестируем. Вот, а также дополнительная вторая камера, которая будет писать у нас с другого ракурса, да, то есть, либо писать лицо, а эта камера будет снимать дорогу. А, ну, также здесь вот выбор языка. Здесь есть русский язык, но Сразу вам скажу, что он немножко, ну, кривовато здесь оформлено меню на русском языке, вот он у нас русский язык, то есть если мы ставим с вами русский язык, то видите, у нас э, пункты меню, пункты меню у нас налезают один, название одного на другое, то есть дата-время, вон там э, с мировым поясом, да, то есть здесь он версия, видите, как бы, ну, частично, да, кривовато, кривовато на русском языке, поэтому в принципе тут все интуитивно вот ну и я решил оставить все это дело на английском языке вот, поэтому мы с вами будем пользоваться английской ну, в принципе как бы все стандартные настройки выйти из меню просто смахиванием вниз также здесь появляется дополнительное меню вот выбрать режим записи также вот просто вот. и когда у вас выбран, когда у вас выбран этот режим, то есть вам можно пользоваться вот этим дополнительным меню, которое будет уже а, отвечать за настройку именно того режима, то есть либо видео, либо фото, да? то есть мы сейчас с вами находимся в меню видео, здесь а, вы можете а, выбрать размер изображения, да, то есть вот есть 720p 120 кадров в секунду, да, то есть FPS снимают, Есть 80p 4 на 3 формат, вот, 80p 30 кадров и 60, вот, а также есть, здесь заявлено 4 к но я вам скажу следующее, что когда я выставляю, а, вот этот формат 2160p, да, то у нас время, время записи, да, то есть показывается аналогично, аналогичный размер файла с 80p. Поэтому я считаю, что эта запись 4К здесь урезанная, и поэтому, как бы, не думаю, мы, конечно, с вами проверим вот, различия в качестве, да, то есть на самой картинке. Но я не думаю, что здесь а, качественное 4К изображение будет на этой камере. Вот. Но все-таки такой режим здесь присутствует. То же самое, значит, переходим в фоторежим. И смотрим здесь настройки, здесь также есть размер изображения, Ой, его всего два, это либо 4 на 3 12 мегапикселей, либо это 8 мегапикселей 16 на 9. Вот, значит дальше. Здесь есть различные функции, настройка по контрасту, по балансу белого, здесь даже есть RAW режим, вот. Кстати, RAW режим более-менее тянется, вот, то есть, но фото, фото, да, то есть вы сейчас увидите, ну, вот, они в принципе как будто сняты на ну, хороший дорогой телефон, то есть ничем особо они не выделяются, вот, то есть просто как бы у вас вот, будет такая фото, экшен камера всегда с собой под рукой. И здесь также вот идут разъемы, да, то есть эти разъемы, в отличие от камеры GoPro, вот мы с вами видим, что на GoPro это все закрыто заглушкой, чтобы туда пыль не набивалась, да, то здесь нет никакой заглушки. Все разъемы, они открыты, они ничем не закрываются, только когда а, вы закрываете, убираете камеру в бокс. То есть, когда вы будете использовать камеру там дома в студии, да, то есть у вас будет это все забиваться, скорее всего, пылью. Вот, потому что нет никаких заглушек. Вот они абсолютно идентичны по размеру. Вот. Единственное еще есть отличие, что здесь, вот, допустим, когда идет а, запись, загорается огонек, а здесь на GoPro есть дополнительный экран. Ну, то есть если вы снимаете сами себя, то здесь есть а, дополнительная информация на этом экране, которая вам помогает, да, подсказывает. То есть это тоже отличие этой камеры от модели GoPro. По качеству изображения там судите сами. Вот, будет снят обзор. То есть вы все увидите. Что, не, не видишь? Видите, что ли? Нет. Вот чайнички. Вон какая-то Красивую или не